всем привет с вами дмитрий урсул в этом видео я хотел бы ответить на часто задаваемый вопрос по лоджику от наших подписчиков как добавлять свои пресет паки в встроенные инструменты в ложек так чтобы они отображались вот здесь в меню здесь ничего сложного нет я думаю что это видео будет таким достаточно коротким но так или иначе тема такая важная для многих вот посмотрите, я вот нажимаю на Factory Default, я буду показывать это на примере синтезатора ES2, но это касается любых плагинов, то есть не только ES2, процесс один и тот же. То есть, если вот нажать сюда на Factory Default, то есть список пресетов, вот у нас здесь внизу представлены базовые встроенные в Logic скачиваемые, там, как через Additional Content пресеты, до да, для ES2 но вот если вы заметите у меня здесь есть еще такая дополнительная библиотека DJ Rex вот такая здесь есть дополнительные пресеты и вот у многих вопрос что нужно сделать чтобы собственно вот эта вот сторонняя пресетная библиотека которая у меня хранится на жестком диске показалось вот здесь и можно было прямо вот через es 2 быстренько э, отсюда ее из списка загружать то есть не занимаясь вот тем что постоянно нажимать на лот загружать где-то искать ее на жестком диске оттуда по одному пресету каждый раз кликать и загружать то есть что конечно же не так удобно чем э, вот здесь быстро в списке нужный пресет выбрать а, на самом деле ничего сложного в этом нет Нужно знать просто такую папку, скажем так, волшебную. Она находится вот по такому адресу. То есть Macintosh HD, но ну, это ваш системный диск, ваш пользователь. Тут папка музыка, в ней аудио Music Apps в ней плагин settings это у всех есть если у вас установлен лоджик у вас автоматически вот эти все папки создаются там есть папка es 2 и вот в эту папку es два мы кладем все библиотеки сейчас у меня здесь лежит только одна здесь можно хоть 10 хоть 20 сколько угодно они просто должны быть каждый в своей папке то есть как-то назовите если у вас какие-то есть отдельные пресеты просто сами по себе создайте для них дополнительную какую-нибудь папку и в них загрузите какие-то еще пресеты вот здесь они все хранятся, вот эти пресеты. И то есть сюда мы просто закидываем. И то же самое касается других всех плагинов. Здесь вот мы видим, что здесь присутствуют все установленные плагины, которые поддерживают эту функцию внешних э, пресетов, скажем так. То есть у меня, например, э, они все, как правило, пустые. У меня нигде нет никаких сторонних паков. Я только вот сюда сейчас для э, записи этого видео просто добавил вот эту стороннюю пресет библиотеку, чтобы просто показать, как это в принципе легко делается. То есть, если у вас есть какие-то пресет пайки если вы, являетесь нашим подписчиком, получили от нас какие-то пресет пайки то они вот таким вот простым образом сюда как бы кладутся в эти папки соответствующие нужным инструментам. То есть, здесь главное не запутаться. То есть, обязательно в нужный инструмент ES2, мы кладем пресеты для ES2. И то же самое касается остальных плагинов. И, собственно, перезапускаем Logic, чтобы он перезапуске просканировал ваши вот эти пользовательскую папку вашу и у вас в нужном инструменте или в нужном плагине появится вот так же как я здесь показал в отдельном вот таком вот меню отделенным у вас появится список или вот один как в данном случае список вот этих вот пресет банков и в каждом из них уже будут конкретные пресеты вот ну то есть ничего сложного нет просто вот эту папку еще раз запомните путь то есть музыка именно вашей, вашим пользователя музыка аудио music apps плагин settings там выбирайте нужный вам плагин или инструмент и туда папкой кладете уже сэм эти пресеты которые уже находятся в самой папке то есть прям по папкам вот здесь создаете такую иерархию и все это будет быстренько отображаться очень удобно вот здесь в этом выпадающем списке ну что ж я думаю что максимально исчерпывающе ответил здесь ничего сложного нет никаких подводных камней нет если будут какие-то еще вопросы обязательно пишите и на самые интересные я запишу видео ответы по лоджику с вами был дмитрий урсул всем успехов в творчестве увидимся в следующих видео всем пока